Добрый день, друзья! Сегодня я представляю вам проект Master of Life или Мастера жизни. Данный проект занимается активно созданием безусловного основного дохода. Что же это такое? Давайте с вами разберемся. Первый продукт, с которым мы вышли на рынок, это банковская карта безусловного основного дохода. Здесь достаточно все очень просто. Здесь вы будете получать деньги, Просто за то, что живете. Как же работает эта система и каким образом вообще, с чего это все началось? Первое. Вы можете зайти в Википедию или набрать на Ютубе безусловный основной доход или безусловный базовый доход. Как вам больше нравится. И увидеть, что это социальная концепция, согласно которой каждому члену сообщества регулярно выплачивается определенная сумма, вне зависимости от того, работает человек или нет. Мы решили тоже создать такую систему и сейчас я расскажу более подробно, как вы можете ею тоже воспользоваться. Если, конечно, вы хотели бы получать деньги за то, что живете. Итак, первое. Немножко экскурс в историю. В любой системе, особенно в экономической, на протяжении веков всегда есть три категории участников. Это владельцы, работники и потребители. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Но чем дольше мы с вами живем, тем больше мы видим, что постепенно работников заменяют такие участники рынка, как роботы. Или автоматизированные точки продаж, паркоматы, банкоматы. Пункты пополнения мобильных телефонов. На телефон мы сейчас уже созваниваемся не с руководителями и не с э, операторами колл-центров, а мы созваниваемся с роботом и так далее и тому подобное. Что это означает? Это означает, что постепенно роботы заменят практически всех работников. И их максимум останется 15%. А ты, Об этом э, говорят все лидеры Силиконовой долины. Такие как Цукерберг, Илон Маск и другие. Я думаю, что эти фамилии вам тоже известны. Если нет, можете набрать в интернете и посмотреть информацию о том, что они говорят о безусловном основном доходе. И о тех проблемах, которые сегодня происходят. Возникает вопрос, а что раньше такой проблемы не было? На самом деле этой идея уже более 400 лет. 400 лет назад они очень интересно написал Томас Мор, английский ученый. Который предложил интересную модель, где все ресурсы государства каждый год распределяются между всеми жителями определенной территории, на которой и добываются эти ресурсы. Даже написал книгу «Утопия». Там интересная информация, если вам будет интересно, обязательно прочитайте. Второй момент. Мы понимаем, что история должна где-то повторяться и где-то брать свое начало. 150 лет назад когда началась промышленная революция, мы уже пережили первый процесс внедрения безусловного основного дохода. Если вы знаете, до Первой мировой войны понятие пенсии особо не существовало. Оно было у военных, у там еще у некоторых участников рынка, но в основном обычный сельский житель, который жил в селе, пенсии не имел. И началась Первая мировая война, одна из причин которых... По большому счету, серьезный конфликт между людьми и на тот момент автоматизированными машинами, которые уже вышли на рынок. Они вытеснили сельского жителя, это комбайны, трактора, э, автомобили, которые постепенно начали заменять лошадей и так далее, и русской, людской труд. Мы с вами понимаем, что история всегда повторяется. И на сегодняшний день мы пришли к тому, что... Тех людей, которых тогда отправили на пенсию, это первый вид, безусловного основного дохода, который захватил весь мир. Ну, некоторые страны, конечно, не воспользовались такой моделью. Но, тем не менее, сегодня, если у молодежи спросить, а знают ли они, что такое жить без пенсии, ну, все знают, что пенсию государство должно платить. А что сто лет назад ее вообще не существовало, мало кто знает. Если, конечно, этот человек не учился в экономическом вузе. Возникает вопрос, но если пенсия это было решение вопроса, где старшее поколение отправили на отдых, чтобы они не мешали тракторам работать, а сэкономленную прибыль распределяют частично среди этих пенсионеров. А молодежь отправили на заводы и фабрики создавать автоматизированные точки продаж роботов, машины и так далее. И тогда нужны были большое количество работников, наладчиков и так далее. На сегодняшний день на том же заводе, где раньше работало 3, 4, 5 и 10 тысяч человек, работают роботы, автоматизированные машины. И парочку человек-наладчиков, которые следят либо через компьютер, либо в ручном режиме корректируют данные процессы. По большому счету мы с вами понимаем, что промышленная революция движется с очень большой скоростью. И не сегодня-завтра, а как и тогда 15% Работников, по большому счету, как тогда было 85% процентов, ушли людей с работы, так и на сегодняшний день мы переживаем этот же процесс. Понятно, что по сути дела, когда исчезают одни рабочие места, а на их смену приходят другие. Но, к сожалению, на сегодняшний день люди не успевают, особенно старшего поколения, не успевают переучиться на новую профессию, на новые условия. И в момент переучивания нужно время, а для этого нужна какая-то финансовая подушка, которой у человека нет. А государство не в силах ее на данный момент обеспечить. Хотя мы говорим, наверное, про государство более второго, третьего мира, как их называют. А вот... Исходя из этого, мы понимаем следующую вещь, что с одной стороны, владельцы бизнеса могли бы очень хорошо сказать, мы экономим деньги, освобождая себя от необходимости платить налоги за работников, платить зарплату и так далее. С другой стороны, все владельцы, как и работники, являются потребителями системы. Но представьте себе, что 85% людей не имеют денег, естественно, они не могут сделать покупку у владельца бизнеса, то бишь принести ему эти же деньги. И значит коллапс он как бы сэкономил за счет автоматизации процесса, а с другой стороны, он недополучает прибыли, потому что некому покупать, у людей нет денег. И что в этом случае делать? По большому счету, как я уже говорил, лидеры Силиконовой долины предложили внедрить безусловный основной доход. И предложили это всем жителям, ну то есть всем правящим кругам, всем правителям всех стран. И сказали, что у вас есть 15-20 лет, и через этот промежуток времени, либо Третья мировая война, либо вы всем будете платить безусловный основной доход. Потому что э, иначе люди выйдут, возьмутся за вилы. Возьмутся за оружие и будут воевать против роботов за рабочие места. Вот такая вот перспектива нам обрисована лидерами Силиконовой долины. Наша организация приняла решение. То есть у нас собралась группа предпринимателей, которые не, решили не ждать 15-20 лет. И сделали следующую вещь. Так как в любом бизнесе есть владельцы, то всех потребителей мы приняли решение сделать совладельцами наших бизнесов. А для этого выделили рекламный бюджет, то есть в любом случае мы планировали выделять рекламный бюджет на продвижение тех или иных товаров и услуг. А в данном конкретном случае мы приняли решение распределять этот рекламный бюджет между участниками нашего сообщества. Мы знаем с вами, что находясь в сообществах, в Телеграме, Вайбере, Ватсапе, в Скайпе, в Инстаграме, Фейсбуке, на Ютуб-каналах, ВКонтакте. Сейчас появился ТикТок. То есть, находясь в этих группах, нам периодически сбрасывают рекламу. И владельцы этих групп получают за это хороший доход. Мы предложили следующую вещь. 80% всех, э, всех, всего рекламного бюджета, выделенного рекламодателями, Нашими партнерами, участниками нашей системы, э, которые также болеют за создание этой системы, вот, 80% распределяются между участниками этого сообщества. То есть, что по сути дела? Вы просто соглашаетесь, добавляясь в наши группы, в Facebook, в Instagram, в Telegram, в Viber, добавляясь в наши группы, соглашаетесь иногда видеть рекламу. И отвечать на наши вопросы, участвуя в соцопросах. И за это 80% от рекламного бюджета, который выделен на данную программу, распределяется между всеми участниками нашего проекта. 40% сразу же выплачивается всем участникам. Это от 3 до 100 долларов в месяц. Согласитесь, приятно получать просто бесплатно зарегистрировавшись в проекте уже от 3 до 100 долларов. Просто за то, что иногда видишь рекламу. Вы ее и так видите, только от других рекламодателей. Но за это не получаете доход. А в нашем конкретном случае вы будете получать за это благодарность. Которую, возможно, захотите потом потратить, опять же, на товары и услуги наших товаропроизводителей. В этом и вся фишка. В этом наша заинтересованность. Что мы вам деньги выплачиваем за то, что вы поучаствовали в наших статистических опросах, в нашем рекламном бюджете, вот, а потом часть или полностью, либо частично потратили, опять же, у наших партнеров. Итак, а что же со вторыми 40%? Вторые 40% мы инвестируем в создание некого фонда. Как я уже говорил, вот, вы, вы видите, да, 80%, 40% Инвестируется в паевой фонд проекта. Каждый человек при регистрации получает 10 тысяч паев. Это оцифровка вашей полезности для нашего сообщества. То, как рынок оценивает наше сообщество, зависит от количества людей в нашем сообществе. И в данном случае мы присваиваем каждому из вас 10 тысяч паев. Вот И 100 социальных поев. Ну, о том, что это такое, чуть-чуть позже мы с вами расскажем. Но на вот эти 10 тысяч поев вы начинаете получать доход за то, что просматриваете рекламу. Итак, когда мы получили вторые 40% в наш поевой фонд проекта, дальше мы инвестируем в различные бизнесы. Конкретно на данный момент времени это автоматизированные точки продаж. Это... Пассажироперевозки, это квартиры посуточно, это вендинговые аппараты, то есть кофемашины, пункты пополнения мобильных счетов. Игры различные для детей, там, игрушки достают и так далее. То есть, вот такие вендинговые аппараты, которые являются также немножко в виде недвижимости. да То есть, грубо говоря, они стоят и работают, независимо от того, пандемия, не пандемия, кризис, не кризис. Они работают круглосуточно. Почему? Потому что они требуют человеческого присутствия. А прибыль от работы этих машин вы получаете на регулярной основе до... 100 долларов в месяц, о которых мы говорили ранее. Была даже детская песня такая в электронике, кто видел, знает. Вкалывают роботы, а не человек. В данном случае конкретно машина, которая продает кофе, машина, которая продает воду, машина, которая продает пополнение мобильного телефона, приносит прибыль каждый месяц. И каждый месяц за то, что вы являетесь членом нашего сообщества, вы получаете доход. Надеюсь, это понятно. Итак, переходим дальше. Если вы присоединились в наш проект, для этого вам понадобилось присоединиться в наши сервисы, в которых у нас есть свои собственные группы. Как вы видите здесь, Telegram, Viber, WhatsApp, YouTube, Skype, Facebook, Instagram и ВКонтакте. На данный момент времени... Пока что мы еще не добавляли ТикТок. Но, по большому счету, когда вы присоединились даже в эти 8 групп, вы уже можете получать доход. Кроме этого, вы становитесь участником проекта, то есть регистрируетесь у нас на сайте. После этого получаете банковскую карточку первого нашего рекламодателя для получения безусловного основного дохода. И далее присоединяйтесь в наше сообщество в каждом сервисе рекламным сервисом, ежемесячно просматривайте рекламу и участвуйте в соцопросах, как я говорил ранее. После этого, получая доход, каждый месяц вы можете поделиться этой информацией с друзьями. Для примера, если вы оформите себе банковскую карту, то мы сразу вам выплатим порядка 80 гривен или 3 долларов. Давайте с вами разберем. 2 доллара или 55 гривен вам выплачивает наш банк-партнер, а 1 доллар выплачивает наша компания, наш проект Мастера Жизни, в момент, когда вы привязываете эту банковскую карту к нашей системе. После этого 100 гривен или 4 доллара выделяются на маркетинг-план. За подключение людей на безоплатной основе вы получаете 25 социальных поев, Ну или 25 гривен, или 1 доллар за каждого человека. В этом случае что происходит? Сколько бы вы людей ни подключили, человек получил доход, а вы получаете 25 гривен или 1 доллар с первой линии. Кроме этого, вы получаете 5% с баллового товарооборота по структуре. У нас идет по распределению 100 баллов да, или 100 социальных паев. 5 гривен или 20 центов вы получаете доход на еще 6 уровней. Со второго по седьмой. Здесь достаточно приятные бонусы за единоразово сделанную Работу кем-то внутри вашей команды. Просто человек пригласил че э, другого своего друга на чашку кофе. Помог ему оформить банковскую карточку БОТ. И вы получили за это 5 гривен. Или 20 центов. Ну, это приятно, согласитесь. Кроме этого. Заработав какие-то деньги. Ну, здесь вы видите структура 525 125. Это уже как бы идеальный вариант. Но даже... Если на 10% уменьшить, в 10 раз уменьшить, да, то тут полмиллиона 50 тысяч заработать просто на бесплатных регистрациях это приятно. Если вы начали регистрировать людей активно и пригласили, к примеру, всего трех человек, то у вас построилась команда 3927. И на 7 уровнях у вас будет 3000 человек. На старте мы выплачиваем доход от 300 паев. То есть это порядка 3 долларов. Вот вы видите, да, тут справа написано от 0 до 3 долларов в месяц. Человек получает просто в начале регистрации за готовность просматривать рекламу. Но вы получаете также 10% от дохода ваших людей с 7 уровней вниз. Так называемый matching bonus. Ну, кто занимается MLM, те знают. В данном конкретном случае вы получаете 10% от того, что человек получает за готовность посмотреть рекламу. Если ваш человек получил 3 доллара, вы получили 30 центов. Если он получил 5 долларов, вы получили 50 центов. Если он получил 10 долларов, вы получили доллар. Ну, а если он вышел, как мы планируем, на 100 долларов каждый месяц, вот вы видите, да, то вы будете получать 10 долларов за, до, с дохода каждого человека, который вышел на 100 долларов в месяц. Что это означает? Это максимальный доход, который может иметь человек как... Основной доход в нашей системе, безусловный или базовый основной доход, э, человек может получать. Так вот, базовый основной доход дается человеку за то, что он готов смотреть рекламу, ходить, писать, читать. То есть, проявлять некую социальную активность. Какие еще виды активности мы будем предлагать, они будут постепенно... Появляться в нашем чате бот это, который вы можете увидеть на нашем сайте, либо в Telegram, либо в вайбере, либо в любом на в нашем мессенджере, с которым мы сотрудничаем. И там вы можете получать доход. Личный у вас не может быть больше 100 условных единиц или 100 долларов в месяц. А от структуры вы можете зарабатывать сколько угодно. И давайте с вами представим, что у вас не 3000 человек, это много. Но хотя бы 100 человек по вашей рекомендации поверили в то, что есть некие рекламодатели, бизнесмены, которые готовы поделиться своей прибылью. И со временем эти люди вышли на 100 долларов в месяц. А вы получаете 10 процентов, это 10 долларов каждый месяц. То есть, по большому счету, если мы возьмем вашу команду в 100 человек и умножим на 10 долларов каждый месяц, то мы получим, что вы каждый месяц за то, что помогли людям получать 100 долларов за социальную активность, вы будете получать 1000 долларов. Уважаемые друзья, я коротко рассказал вам о нашем проекте и именно одном из его направлений. Это безусловно основном доходе и базовом основном доходе безусловный платится без каких-либо условий просто за то что вы зарегистрировались и получили банковскую карточку и по программе социальной активности вы получали там доход там, по и социальные а за вашу активность за вашу активную активность да, масло масляное вы получаете уже базовый основной доход в данном случае до 100 долларов в месяц. И по структуре. Можете 1000, можете 2, можете 22. Это ваше право. Сколько заработаете, столько ваше. Поделитесь данной информацией с друзьями, знакомыми. Делайте бизнес отдыхая и получайте деньги за то, что живете.